Всем привет, ребята! Меня зовут Аня Неш, и это очередной необычный формат сегодняшнего видео. Да, кстати, если вы еще на меня не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Каждым из нас каждый день происходит вот что-то необъяснимое, что-то непонятное, и мы пытаемся найти этому хоть какое-то рациональное, да, какое-то логическое объяснение, что это мать его было, потому что... Очень, знаете, как-то стрёмненько. И я, знаете, заметила, что многим нравятся такие видео, где рассказывают, что с людьми происходило, да, какие-то мистические, какие-то необычные истории. И я решила поделиться с вами тоже. Из Казахстана в Россию мы переехали в конце 90-х. Мои родители... Переехали сюда за хорошей жизнью, да, для нас, сестрой. Но, знаете, ребят, мы жили практически на грани бедности, потому что иногда ничего было есть, негде было жить. Мы жили то на съемной квартире, то у родственников. И вот однажды мы переехали на окраины деревни, в старенький домик нашей прапрабабушки. Маленький домик там всего было две комнаты, была кухня и комната. То есть было печное отопление, и вот этот вот домик, он достаточно далековато находил от нашей школы, то есть было как-то далековато ходить, и я вот настолько была человеком пунктуальным, и я всегда выходила раньше. Раньше, чем моя сестра, мы, у нас занятия начинались с 9 часов утра, но я выходила в 8 часов утра. Вы знаете, ребята, вот каждый раз, идя по улице, я слышала постоянные какие-то звуки, постоянные какие-то стуки. И это даже вам я сейчас рассказываю не про домик, в котором мы жили, а именно про местность, то, что вообще происходило вот именно вот в этой вот местности. И вот каждый раз, когда я шла в школу, рядом со мной то какие-то вот дыхание такое то какие-то звуки то какие-то стуки и вот знаете однажды я это была зима кстати и в 8 часов утра это еще достаточно темно и я как-то не боялась каждый раз я шла и я знала что-то будет но я не боялась почему-то и вот однажды я иду и деревни у многих были лошади, да, кони, которые запрягали в сани, это было, ну, средство, там, скажем так, передвижения, да, очень много, да и сейчас оно есть. И иду я как-то вот знаете по улице. И слышу, что сзади меня несется вот лошадь, запряженная от сани, да, вот слышно вот этот вот шум, когда вот мужики кричат, вот этот вот какой-то мужской такой гул, какой-то вот свист, вот что-то такое. И я иду, и я понимаю, что она уже приближается, и я просто отскакиваю в сторону. И вот что-то такое просто мимо меня пронеслось, ребят, этого ничего не было, а просто был именно звук, вот, что вот этот опыт копыт, вот. Прямо вот что-то такое рядом со мной пронеслось. Я просто встала, у меня вот так вот колотится сердце. Я, честно говоря, очень сильно перепугалась. Пришла в школу, но я даже не помню, кому-то я рассказывала или нет. Я как-то особо не придала этому значения. Но было, честно говоря, даже вот вспоминая сейчас вот эту вот историю, как-то было как-то, честно говоря, жутковато. Не хотелось бы мне э вот уже в таком возрасте испытать что-то подобное. И в этом районе мы прожили, наверное, года два. И из этого, да, из одной окраины мы переехали в другую. Но там хотя бы более-менее улюдно было. И деревня у нас была не совсем освещена Было очень мало фонарей Я тогда уже ходила на улицу с девчонками гулять Иду я, значит, как-то однажды, ребят, по улице Я даже не помню, откуда я шла По-моему, наверное, с дискотеки Но я помню, что это было уже поздно ночью Может быть, это было 12 ночи или час ночи Я, вот честно говоря, не помню Ну как-то в деревне, знаете, не так, как в городе Не особо было опасно ходить Потому что все друг друга знают И вот иду я, знаете, ребят, по улице я понимаю, что я просто всем своим телом ощущаю, что я будто бы я вот врезалась или вошла вот во что-то такое вот, знаете, какой-то там вот сгусток, какой-то вот энергетики, или вот что-то такое вот плотное, такое вот какой-то субстанции, но это было такое неприятное ощущение, но ну, я, я понимаю, что я во что-то как-то врезалась, так это прошло и меня, может меня вселилось, честно говоря, я даже не знаю, что это было, и я как-то мимо этого прошла я, честно говоря, не останавливалась, просто я ускорила шаг, быстрее просто побежала домой, зашла домой. Мама у меня уже спала, я сказала, предупредила маму, что я мама, я все, я вернулась домой, я дома. Игла спать, и я не помню, рассказывала я маме или нет, но я, ребята, рассказываю уже вот сейчас, вот более в таком, во взрослом возрасте, да, в осознанном, я хотя бы могу как-то как-то объяснить да что это такое было но честно говоря как-то найти этому объяснение я не знаю и вот до этого я историю рассказывала, сказать что это были какие-то там слуховые галлюцинации или еще что-то я не думаю может быть это был какой-то портал сейчас вот я когда дочери уже своей рассказывала эту историю мы хотим с ней сходить туда в эту местность. Я, конечно же, все это поснимаю. Не знаю, что мы там найдем. Я думаю, может быть и ничего. А может быть и до сих пор там происходит вся эта, все это чертовщина. Кто знает. Ну что ж, ребята, на этом мои истории заканчиваются. Но, ребята, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что я хочу создать рубрик подобных мистических историй. Я буду очень рада видеть вас у себя на канале, так что, и, кстати, не забудьте поставить на колокольчик, чтобы вы не пропустили мои следующие видео. Всем пока-пока.